Здравствуйте! Сегодня у нас 17 июля 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. И у меня прямой эфир. Вещаю из дальнего зарубежья. Значит, напишите, как слышно, как видно. Вот пишут, поругался с женой, помирите, пожалуйста. Вообще нет проблем никаких. Проще, парень и репы. Помириться с женой это. Это самое простое, в жизни только можно придумать. У каждого же человека есть кнопка, поэтому если эту кнопку нажать, да, то есть кому-то надо цветы подарить, кому-то там, я не знаю, что-то приготовить, что-то есть какие-то еще секреты семейные. Так что просто набор инструментов должен быть. Видно, слышно, отлично Приветствую, Вячеслав Только что посмотрел фильм Убить дракона, и мягко говоря Ведь это было снято В 88 году, но ведь это происходит Прямо сейчас Да, вы абсолютно правы А то, что происходит сейчас Оно происходит периодически Когда народ Дает возможность какому-то ублюдку Да, возобладать Над ним и поэтому я прошу вас, становитесь волонтерами, становитесь партизанами Мальцева, потому что нужно сражаться. Нет, вы можете, конечно, сражаться и самостоятельно, нет вопросов, но в команде, наверное, все-таки лучше. Как-то 90-е показали, что это гораздо лучше. Так, вот написали, мне Хабаровск не трогают, потому что там слишком много украинцев. По вашей логике, тогда э, Донецк вообще не должны были залазить. Там э, только 27% русских было, остальные были украинцы. Там даже близко не должны подходить были. Но, как видите, там расфигачили все. Нет, дело в том, не в украинцах, дело в том, что Путин зассал, очень сильно зассал Потому что города еще не поднимались. Впервые в истории России поднялся, ну, в смысле, путинской России поднялся целый город. Так. И вот охранника сада на Ренмаре посадили на два с половиной года по делу об убийстве мальчика. Помните, сумасшедший охранник убил мальчика. Его признали вначале невменяемым, засадили в дурняк. Потом признали частично вменяемым и дали два с половиной года. Охереть! Представляете, за убийство ребенка два с половиной года. За попытку поджога сена у, на Манежной площади 14 лет или 13, сколько там. Ну, неважно, это уже не имеет значения. 13, 14, 10, шесть, 6, 6. Самое меньшее, да? И так далее. Рыжов Скоро три года будет сидеть в следственном изоляторе со сломанной ногой, потому что якобы хотел там что-то как-то где-то сделать. Где, что, никто не знает. Да? Дмитриев, Озеров, Иванов сидят, потому что хотели, как заявлено было, поджигать какие-то неустановленные государственные там здания. Представляете, здесь вполне установлено, у ребенка убили два с половиной года, и все нормально. Жесть какая, что происходит, я вообще не пойму. Такое ощущение, что просто мир сошел с ума. Алекс Зотов пишет. Я прочитал, спасибо, Алекс. Большое спасибо, очень. Приятно такие вещи слышать, но у вас, кроме того, должны быть близкие люди, человек не должен быть один. ФСБ предотвратил теракт в Хабаровске. Теракт в Хабаровске предотвратил. помните, мы говорили, что сейчас начнется, могли, кстати, и не предотвратить, да, понятно, что никакого теракта не было, и никто и не собирался, силовики предотвратили теракт в Хабаровске, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, перочинный ножик, да, или хлебный нож с кухни забрали. И что такое зажигательная смесь? Вот тут, где я живу, за рубль 20, ну за евро 20, продают сироп 75 градусный, сделанный из тростника. Сахар и спирт чистейший. Самая лучшая зажигательная смесь, да? Блин, представьте, в магазине продают и не сажают за это. В путинской России. Сейчас бы уже все сидели, наверное. Так ведь нет. Поэтому это полная хрень. Понятно, что ФСБ на всех бомб не напасет, чтобы подбрасывать бомбы. Это особенным людям подбрасывают. А поэтому достаточно бутылку какую-нибудь с керосином. Вот эту его бутылку хотел теракт устроить. Баса 007 с Днюхой. Мы тоже присоединяемся, поздравляем. Вот. И власти Хабаровска, укра... а ну не говорили мы по поводу террористических актов? конечно, путинцы будут совершать. Сейчас, когда они не знают, что делать, Путин серьезно зассал из-за событий в Хабаровске. А когда он сыт, он очень опасен, он начинает взрывать. Ой, поверьте, сейчас он начнет рвать все подряд Власти Хабаровского края хотят ввести ограничения из-за коронавируса Видите, вот коронавирус нельзя Можно было, блядь, парады проводить Там всякую хрень Это Голосование первого числа В каждой подворотне, в каждой квартире А вот митинги нельзя, потому что карантин я Видел видео ФСБ «Чистый цирк». Я даже не смотрю такие видео уже, потому что ну, мерзко. Просто и вот эти сволочи, они думают, что за это не придется отвечать, что ли? Вот эти ФСБшники все вот, удивительные люди. Сотрудники ФСБ... А, это я уже сказал. И вот интересная тоже тема. Обратите внимание сейчас я покажу такое вот изображение это разослали в Хабаровске Росгвардейцы просим вас открыть доступ на крышу здания по адресу город Хабаровск, улица Гоголя и так далее, я думаю, что не только туда они хотят открыть доступ, для кого? Для своих снайперов, да? Люди, люди будут кормить голубей, а за ними будут наблюдать снайпера. И эти снайпера точно готовятся стрелять не по голубям. Я говорю, Путин безусловно будет применять оружие, и после того, как он применит оружие против восставшего народа, его, конечно, сразу сметут. И тех, кто применит оружие, сметут и так далее, потому что ну, в России всегда так бывает. То есть, если начали стрелять, то все хана. И вот э, на Хабаровске, там на администрации области, я так понял, вывесили вот такую табличку. Я, мы просим тишины. Я, мы, я, мы просим тишины. Ну, понятно, что это оставшиеся а, а, а, засранцы там. В этой администрации не знают, что делать. На них там давят со всех сторон. Они готовы маму родную отдать куда угодно, лишь бы то, только э, не было там. Ну, я вообще не знаю, что это на, на администрацию. Что-то не похоже. Ну, говорят, что это здание какое-то административное в... в, этом, в Хабаровский, да, насчет ямы просим тишины», я помню, в 2006 году, когда подтасовали выборы, э -э, я вел на выборах э -э, народную волю, да, и ну, нам не хватило четырех голосов, чтобы преодолеть 7% барьер, реальный же результат и потом пересчет голосов это подтвердил, было процентов. 12 сколько, 12,7%, 12,5%, я уж не помню больше 12 процентов но нужно было вот так с нами поступить и тогда я их стал мучить Я тогда Олегу Грищенко в общем-то мы в хороших отношениях были, дружили я говорю ну вы подтасовали выборы. он говорит ну подтасовали, я говорю ну я теперь вас уебу. он говорит как, я говорю ну я каждый день теперь буду ставить кричалки и действительно я поставил Мегафоны огромные такие, развернул их на мэрию, и каждый день с утра и до вечера в течение трех наверное, месяцев это все орало, проклинали этих, это позор председателю и секретарю, и там фамилии председателей, секретарей комиссии и так далее, то есть было очень забавно. Каждый день они вызывали скорую в администрацию, кого-то увозили, иногда приезжали полицейские, замеряли сколько, если там децибел какое-то большее количество было, они изымали эту аппаратуру и отправляли куда-то там. Мы тут же выставляли, у нас было три комплекта, пока стоя они занимались, работало это, а потом вот так по кругу они ходили, то есть один комплект всегда был у них и два комплекта у нас. Однажды, когда у нас забрали два комплекта и хотели изъять третий, я вышел сам, ну я был депутатом, зампредом Думы, сел просто за руль машины, менты такие охеревшие, все погрузили в эту машину, я сел за руль и уехал, они не могли меня остановить, они такие грустные стали. На следующий день аппаратура работала заново, так мы доставали очень долго очень долго и никто не смог со мной договориться, не Володин вот это был 2006 год как раз разговор был то есть просили все что угодно то есть говорили только Вову Путина, потому что там и Путина хирососили и всех на свете в этих кричалках, просили говорят, Вову Путин, не трогай, всех можешь рвать, что хочешь делать, но я решил, что нет и после этого, как вы помните вышли всякие законы их Смешные о а пользовании звукоусиливающей там аппаратурой на митингах и прочее, прочее, это вот поэтому. И когда Кармишин в палатке голодал круглосуточно, сразу же после этого вышел закон по поводу того, что только до 23 можно устраивать там всякие эти митинги. Прошел слух, что обнуленные собираются отменить монораторию на смертную казнь. Это очень Хорошо. Очень хорошо, если они отменят мораторий на смертную казнь, тогда у нас меньше будет проблем. Когда мы власть возьмем, понимаете, придется, конечно, почикать. И очень много народу почикать. Если нам отменять мораторий на смертную казнь, ну, будут определенные проблемы. Если они это сделают за нас, то вообще проблем нет. Это Путин сделал, мы все, как бы, сделаем все, что нужно, а потом введем снова мораторий на смертную казнь. Чего? Чего показывать? Такие вот интересные вещи. Так, президент Российской Федерации Владимир Путин при решении вопроса о назначении временно исполняющую обязанность Хабаровского края Будет руководствоваться информацией, поступающей от следствия по делу Фургала и ситуации в крае, заявил Песков. Представляете, как они обосрались. Раньше что-то он ничем не руководствовался. Он такой был надменный, такая, блядь, мразь. А сейчас все, упустил в штанишке. Поэтому, я понимаю, они сейчас он назначат временно исполняющую обязанность, народ вообще все разнесет нахер. Да, и ничего сделать он не может. Сейчас вот он там, э, Путин поручил провести внезапную проверку в армии. Ну, предположим, он там э, проведет такой проверку. Что же армия в народ, что ли, стрелять будет? Сомневаюсь. Сейчас даже может так случиться, что он введет туда какой-то ограниченный дополнительный контингент. Да? Вот представьте, командир дивизии, какой-нибудь условный Александр Лебедь, приезжает в Хабаровск, да. И что он может сделать? Он может сказать, слышь, граждане, все, стройте баррикады, обороняйтесь, вот ваши, мои танки, мои солдаты и так далее. Мы присягу принимали. Народу служить. Все. Ец, понимаете? Следом сразу же отказывается весь Дальний Восток вместе с оставшимися аэродромами. Воздвиженка, не знаю, там остался он или нет, и Артем Вместе с портами, находкой и Владивосток. Все, и, и понеслась. И понеслась дальше, ближе, ближе к Москве. И таких генералов возникнет сразу целую кучу. Причем они разные будут. Они будут и какие-то летчики, и росгвардейцы наверняка. Какие-нибудь и полицейские. Все на свете. Сразу возник Вот только... Одного закоперщика не хватает, который бы это сделал. Потому, что оттуда уже не вышибишь. Ну, представьте, Хабаровск. Одна, блядь, железная дорога туда, в одну сторону. Вот она перерубается, все, блядь. Одна железная дорога, никакого автомобильного сообщения, нормального, человеческого. Да, туда не приедешь по-нормальному. Вот. И аэродромы какие. Один вот, другой там уже в Амурской области. Да? Ну, обхохочешься. Так что, я рекомендую любому полковнику, я думаю, что вполне хватит полка. Ну, если не полка, то бригады какой-нибудь, Реальной бригады хватит, чтобы удержать Хабаровска, удержать весь Дальний Восток до того момента, как поднимется весь народ. И вот Путин очень сильно испугался, я так понимаю, акции кормления голубей. Конечно... Плохо кормить голубей, да, ну, в смысле, другого выхода, конечно, нет, чтобы народ раскачать, народ цикливый, кормить голубей он выходит, а выносить Путина он не выходит, нужно акцию выносить Путина, чтобы народ вышел, да, ну, хотя бы начать с того, чтобы кормил голубей, пусть хоть что-то делают. Дядя Слав, вы угнали у ментов машину с аппаратурой, я правильно услышал. Нет, почему ментов? Это моя машина была. Это была моя машина, газелька. А туда как раз загрузили всю аппаратуру, которую менты хотели конфисковать, изъять. Они уже протоколы подписали. Все сактировали. И такие довольные. Сейчас они заберут. Я подошел, сел за руль и уехал. Мы стояли, хлопали глазами. Что-то пытались искать. Я говорю, нахуй, пошел и уехал. Ну, в общем, что мне было с ними разговаривать? Так. Нет пока смелых людей Есть смелых людей очень много Только эти смелые люди Не должны э -э, Чувствовать себя Самоубийцами да? Они должны понимать Что у них должен быть шанс Хоть какой-то Понимаете То есть если они начнут Чтобы у них был шанс Что их кто-то поддержит Ты что там хочешь, орешь, а? Путлер самый трусливый президент в мире. Да не самый, наверное, трусливый. Я не думаю, что он самый трусливый. Самый жадный это точно, фтологически жадный. Ну, понимаете, Путлер один из немногих, кто, кто абсолютное ничтожество и находится у высшей власти. Ну, представьте, в любом мире, вот была бы какая-то революция, чтобы стать лидером, представляете, кем надо быть? Чтобы прорваться сквозь огонь, там, воду и медные трубы, туда наверх, да, и стать президентом. Представляете, если бы был нормальный избирательный процесс, избирали бы по-честному, кто Путина бы избрал, да вы еще? Путин назначил Ельцин, пьяный, сраный Ельцин назначил этого сраного Путина. Он бы никем Никогда не был, если бы его не назначили, то есть взяли из мешка самого ничтожного и поставили. Такое бывает при монархии. Ну родился какой-то ублюдок, там наследник, да, ну и вынужден, он единственный, его вот так бы другого, там, как Людовик XIV, да, право, правнук поставил, да, а так пришлось мне, ставить этого. И чего, да? Но это наследник, у него кровь королевская, там царская и так далее. А у этого какая кровь, да? Кровь у актеров всегда пьяного, блядь. Кровь с алкоголем. Представьте, вот блядь, ребенок алкоголиков, что там в башке у этого Путина должно быть. Его, блядь, назначили, его поставили. Над всеми нами человек, который... Никак, никоим образом не мог возвыситься над нами. Никогда, ни в каком коллективе бы он не возвысился. Посадили бы в тюрьму, он бы у параши спал. Бля, понимаете? Слава, я согласен, лучше бы Ельцин выбрал Немцова. Я вообще не согласен, лучше бы выбрал народ, понимаете? То есть нужно было сделать так, чтобы выбрал народ. А не Ельцин там, как нахер этот Ельцин нужен? Кто такой Ельцин вообще? Чудо в перьях какое-то было, блядь. Пьяное вечно, блядь. Обоссывало самолетные колеса, блядь. Шасси, блядь. Дирижировало и прочее, прочее. И это у нас, блядь, демократ там лучший, блядь. Можете себе представить, до какой степени вообще мы дошли в своем безумстве. У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Ну, я так понимаю, что сейчас будут чморить всех оппозиционеров, запугивать, проводить обыска. Вот пишут, что проведут два обыска у Навального и так далее. Но тут видите, вот еще Слава, ты согласен с Караулом? Смотришь, за что твой Никол Путин с Стоит Киренко, они уже принимают решение. Не, я караулу не смотрю вообще, не понимаю, о чем вы говорите. Я вообще никого не смотрю. Микрофон, ближе? микрофон, говорят ближе. Да. Обоссал колес Ельца. Ну да, помните, он все время над документами работал. Президент работает над документами. Бля. Там в этом когда он прилетел, помните, куда он там прилетел, где его, говорит, меня не разбудили. В жопу пьяный его даже поднять не смогли. сигумен Снова обратился к Путину, вот теперь он заявил, что Путин должен встать рядом с ним, чтобы и сказать, что отдаст жизнь за каждого русского человека. Не знаю, что с этим, с Хиегуменом не так. Что Путин должен говорить? Что Путин должен говорить? Так все ясно, без слов. Если он с Хейгумином, он должен понимать, что без слов все ясно. Человек 20 лет уничтожает Россию. Что он еще должен сказать? Он должен сказать, это не я, что ли? Жуть какая-то, просто жуть. Ну, хорошо, хоть вот есть схейгумены, которые там поднимаются со всех сторон. Это, это здорово, да? Очень здорово. В Екатеринбурге прошли два крестных хода, один официальный, значит, епархия проводила другой, альтернативный, значит, монах Сергий Романов проводил, вот этот самый, ну, на, один, на официальный пришло 10 тысяч человек, на неофициальный тысячи человек, ну, тысяча это уже хорошо. Среди тех, кто пришел к Схиегумену, был Квачков, так что вся эта команда туда тоже направилась. Представляете, какой замес. Путин молодец, он, он таких родил могильщиков, которые его закопают вместе с его там всеми чадами и домочадцами. Это не Мальцев ни хера. Он, он очень сильно боялся Мальцева, да? Ладно, посмотрим, что будет дальше и поугараем. Кремль отреагировал на новые детали в деле об убийстве царской семьи. И вот вокруг этого все какие-то гонки. Большевики расстреляли царскую семью. И суть не меняется от того, что там шляпа 3D там и 2D. Никакой царской семьи большевики не расстреливали. Что за херня? Большевики расстреляли многодетного немца. Вместе с его семьей. Это, конечно, преступление, но никакой царской семьи никто не расстреливал. И никакой русский, русский народ не виноват в том, что самодержца какого-то сбросил. самодержц вообще непонятно откуда взялся, да? Ну посмотрите, давайте просчитаем, сколько в самодерца в этом русской крови. 0,0 там все немцы. Ну, какого-то многодетного немца застрелили. Это плохо, нельзя это делать. Но это сделали. Да? Когда царь Николай отрекся от престола, да? он кому, в, в, в чью пользу отрекся? В пользу брата Михаила. Да? И вот по поводу этих из Хиигумена, и по поводу русской православной церкви, который там ходят с иконами и так далее. Насчет русской православной церкви. Как только царь отрекся, э, Николай, в пользу Михаила. То есть, Михаил еще ничего слова не сказал. Он потом только напишет письмишка, что вот, когда учредительное собрание примет решение, я тогда могу, значит, что-то там принять, тоже решение быть там. Самодержцем или не быть, да? То есть он ничего, никаких решений не принял. Но церковь, русская православная церковь, первая приняла решение. Почему? Потому что с петровских времен патриаршества не было, да? А что было? А, так сказать, лидером церкви был император Всероссийский. И строн стоял в священном синоде императорский трон, а на нем в то время, когда не сидел император, сидел куберпрокурор священного синода, да, причем это должность административная была, это не церковная должность и что же произошло после того, как император отрекся они выперли оттуда трон еще не ясно было, будет ли следующий там император или нет. Русская православная церковь выкинула трон, а потом провели голосование, избрали патриарха. А теперь они ходят с иконами царя, да невинно, убиенного, и тут нам втирают всякую чушь. Не надо это слушать, эта херня наполняется на постном масле. И Песков заявил о разногласии государства с РПЦ по вопросу «Собора Святой Софии». Вот он сказал, у нас есть официальная позиция государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции. При этом, конечно же, как православный, Песков православный, мы с уважением относимся к позиции нашего патриарха, мы знаем позицию нашего патриарха, она отличается от государственной. Вот как. А знаете, что он сказал, Песков? Ну, то есть, Путина взяли, в говно мордой сунули, блядь, там помакали, он вылез оттуда... Ну, это я о разговоре с Эрдоганом, Когда Эрдоган сказал, да нет, да, все нормально, мы там сейчас сделаем э, мечеть, и охерел будет. И что-то надо делать, да. Нужно же Вате вот этим слабоумным ватником сказать, что от этого будет лучше. Вот как ты скажешь, там вот эти вот ходят там с царем, батюшки на палке, как ты им скажешь, что от этого лучше? Они не поверят. И тут Песков нашел, как объяснить. Знаете, окажется, от чего лучше? От того, что когда это был музей, за вход туда надо было платить деньги. А теперь это будет мечеть. И вход туда для православных христиан бесплатный. Это интересно, какие православные христиане, такие как Песков, православные должны туда ходить бесплатно. Артисты. Так, Путин требует от всех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 Ну, это то, что известно. У них у всех все засекречено, да? Но это то, что известно. До этого красного прокурором был Чайка. В Росреестре его сынок Артем числился под прозвищем ЛС Дуз. И его сын Игорь под Иев Яу-9. Вот так.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 Когда мы возьмем власть, мы откроем все, откроем все архивы, вся работа чиновников будет открыта и визуально может контролироваться через камеры, через микрофоны. И если вдруг сломались там надолго камеры и микрофоны, то чиновник сразу же автоматически уходит в отставку. Прямо просто автоматически. Да? Вот. Там три часа не работает камера и микрофон. Ну, блядь, ну техническая ошибка, ну извини, все, свободен. Вот так. Хотя, говорит, правое ухо классное. Классно. А. Вячеслав, а вы часто ошибаетесь, и признаете ли свои ошибки? Ну, наверное, ошибаюсь, как и все люди много раз в день. И, наверное, как и все люди, не признаю своих ошибок. да, Только, только какие-то очень важные ошибки, которые надо признавать, чтобы в дальнейшем не зайти в тупик. Да. Ну, что значит признавать ошибку? Это поменять дорогу. Да. Вот ты идешь, да, я иду, правильно путем. Херак в тупик уперся. Да? Если ты, говоришь, не, я наверное, не туда зашел, надо вернуться и вот пойти туда. Да, ну, это только в, в тех случаях мы и признаем ошибки разумные люди. Когда э, они требуют корректировки, чтобы потом совсем не было худа, да? а как правило, другие ошибки люди не признают никто. Даже самые э, смиренные. Даже самые смиренные, они могут вам говорить, что мы там такие смиренные, у нас нет гордыни, мы признаем эту ошибку, но это и есть гордыня, есть, может быть, самая главная ошибка. Так что, иногда людям мешает гордыне признавать свои ошибки, ну, мне часто это мешает, очень часто. Слава, сегодня с утра выезжаем в Хабаровск, по трассе с населенных пунктов присоединяется, двигаемся на точку. Правильно, действительно надо на выходные ехать в Хабаровск, чтобы провести выходные с пользой. Песков считает, что ему подфартило стать пресс-секретарем Путина. Вот Путина подфартило стать президентом. Такое вообще случается редко, чтобы такое ничтожество у меня этих вдруг раз. И там, конечно, должна быть гнида экстра-класса, да? Человек, который сделал себя сам, который пробился туда, как ледокол. А этого везде всюду тянули за уши. Представляете, везде тянули за уши и дотянули туда. Помните, у кого из англичан-то рассказ, как поп? Какой-то поп, блядь. Эх ты, что там так стукнуло-то? Забыл я, представляете, кого-то в 19 наверное, веке, у кого-то из англичан, рассказ, как какой-то поп на какой-то пьянке, ну, там бал был какого-то, заметил офицера, да, а или это начинается, что он рассказывает, там какой-то генерал, да, а он рассказывает, какому-то молодому человеку о судьбе этого генерала, что он принял участие в его судьбе, когда тот военный училище поступал, и там помог ему, и тот в результате занял не свое место, и потом он понял, что он сделал медвежью услугу, стал и дальше помогать, ну и в результате вот этот товарищ, этот генерал, будучи абсолютным дебилом, стал главнокомандующим там, Ордена Бани кавалерам и прочее, прочее, там описывается, кстати, очень интересная атака в... Ну, это отсылка, конечно, к историческому факту, к атаке легкой кавалерии, английской легкой кавалерии в Крымскую битву, да, это самое неудачное, наверное, мероприятие английской армии, а может быть, любой армии мира, да. Вот эта атака. И вот там такая отсылка есть к этому, тоже очень интересно. Что за хлопок? Ну, это дверь хлопнул. Это Варя открывает двери и окна и одновременно все, да, и хлопает. Я боюсь, как кота не прибила. Рост от сообщил о росте цен на бензин. Ну, видите, ничего страшного, на 20 копеек увеличились цены на бензин, <смех> ерунда какая, во всем мире цена на бензин падает, тут цена на бензин растет, и все, жуть. А насчет вот э, этого Пескова, которому подфартило. Ну, тоже, представьте, ну, тоже абсолютное ничтожество. Да, несет какую-то пургу, как правильно, кстати, сказал Путин. Ну, вот так бы он жил, он бы носил часы там за 40 тысяч долларов. Конечно, нет. Конечно, нет. Он жил там... Ну, может быть, неплохо, если бы э, все было нормально в России. Да? Ну, жил там на обычную зарплату. Да? Помните как? Чтоб ты жил на одну зарплату. Вот так он и жил. И Ростат сообщил о росте цен на бензин. Это я уже сказал. Народ молчит, народу похуй. Цены растут на все. При этом нет никаких оснований поднимать цены на газ, на бензин, кроме жадности путинской. Колоссальной жадности они не могут продать на Запад, поэтому они должны эти деньги получить из России. Все. Не продают на Запад, чтобы в России деньги использовать, понимаете? То есть нормально как, для чего продают там нефть, газ и так далее, чтобы в своей стране, что-то делать, чтобы бюджет рос, чтобы э, медицина укреплялась и так далее, образование улучшалось и прочее, прочее. То есть, а эти не могут получить деньги оттуда, так они с народа хотят их получить. Часы у нее 650 тысяч долларов. Ну вот видите, какой апрель. Как 650, да, 600, я ошибся. Ну, для меня какая разница. У меня не за 40 тысяч, не за 650, даже за 450 у меня часов нет. Понимаете, я не ношу часов. Так что мне не нужны часы. Я современный человек. У меня есть часы на телефоне. Нахера мне часы на руке. Это неудобно. Но им нужны эти понты. Вот этой сволочи эти понты нужны, понимаете? И дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос на 147 миллиардов рублей. Москва дефицит 83 миллиарда, Московский область 25 миллиардов, Татарстан 16, Свердловская 7, Архангельская 3, ну и так далее. И что с того, что вырос дефицит бюджета? Мне, мне кажется они что Собираются покрывать Нет не собираются Нет, ну Понятно что они будут какие Телодвижения делать чтобы Те люди которые за счет этого бюджета Воровали чтобы они Не остались в прогаре все по крайней Мере путинские Так что ну это повод для того чтобы увеличить Местные налоги да и любые Другие налоги Так, регистрацию вакцины от коронавируса запланировали на август. Ну вот над попов этих вот, типа, отца Сергея раскачивают, видите, сейчас они всех там быстренько это завакцинируют. Товарищ, я прошу прощения, только присоединился кто на видео. Если прочитаете, расскажите о себе. Сейчас бросимся рассказывать. Так, ну, Решим, это тролль или не тролль. Блокировать его или не блокировать. Но я пока временно исключу его из обсуждения. Временно. Так. А пока, если это не тролль, он может залезть в Википедию и посмотреть, кто такой Вячеслав Мальцев. А если как после того, как сможет написать, напишет еще что-то подобное, то уже забаним окончательно. Так... Доля некачественных товаров для детей подскочила вдвое, представляете, какая прелесть, да, то есть доля некачественных товаров подскочила, да, об этом вообще говорить не должен. какие могут быть для детей некачественные товары, любой некачественный товар для ребенка должен сопровождаться уголовным процессом, да, и Посадкой на определенный срок. Что значит некачественные товары для детей? Чушь полнейшая. У Вовы Путина вообще везде одни сплошные некачественные товары. И для детей, и для взрослых, и для пенсионеров. И еда, и промтовары, и все, что хотите. Но сами они качественные товары потребляют. Вот от сволочь Вова, да? Он, ему из монастырей там привозят яйца, молоко, сметанку, маслица, хлебушек, там пиху, пекут специально для него, для этой твари. Дядя Слав, когда будем жить хорошо, когда уйдут эти воры из власти? Ну, сами они не уйдут, мы должны их прежде всего выкинуть, да, Наказать примерно, чтобы остальным страшно было И сделать все открыто и доступно Чтобы все остальные, если какие-то скрытые воры Какие-то грешные люди, а мы все грешные Попадут во власть, чтобы они не смогли ничего сделать Чтобы они работали на благо народа Или уходили сразу моментально, чик и нет такого человека Ну, что человек-то есть, с должности улетел просто Миздрав призвал возобновить международное сообщение. Видите, оказывается, как все хорошо. Все оказывается прекрасно. Надо все возобновлять. Налоговый вычет на занятия спорта может появиться до конца 2020 года. На фитнес-клубы. Кому принадлежат фитнес-клубы? Бабам принадлежат тех, кто кто при деньгах и власти находится. Ну, это такой бизнес для своих жен, любовниц и так далее. Поэтому, конечно, зачем их отбирать -то? Уголовный кодекс предложили изменить ради пенсионеров. Я вначале подумал, пенсионеров решили сажать вообще на пожизненку всех. А потом оказалось, что нет, что а, хотят а, сделать отекчающим обстоятельством преступление против людей старше 75 лет. Прикольно, да? Я, я не знаю, то есть преступник, да, грабитель, разбойник, он должен быть спрашивать, за что так? Сколько лет, паспорт покажи, да? Паспорт посмотрел, так, 75 нет, ну все, совершаю преступление. 75 есть, а это отчекчающее обстоятельство, значит не будем. Такой маразм, такие мерзавцы, представляете, все это для пиара, для э, того, чтобы... О, ну, как он как озаботился э, пенсионерами, да? Обокрал всех пенсионеров и озаботился. И Дмитрий Медведев заявил о простоте и борзости США. Блядь, вот действительно тоже. Это еще хуже Путина. Представьте, вот Путин, ничтожество, которого вытянул уничтоженный Ельцин. Ну, Ельцин-то хоть сам прорывался, там при поддержке при определенной, там подбрасывали голоса ему, это я про это все знаю и рассказывал вам, да, причем люди рассказывали, которые сами подбрасывали, помните историю про четыре голоса, когда на выборах у Станислава Говорухина был такой вот пиздыш, блядь. И Станислав там все убивался Говорил, блин, какой я козел Там я вот Когда за Ельцина не проголосовали В Верховном Совете Я повез всех на киностудию Мосфильм, показал депутатам Так жить нельзя и все Там что-то 160 или 150 голосов Было а, против да, Ну разница и, говорит, и вот на следующий день проголосовали За И я, говорит, это Теперь вот виноват а вот этот вот маленький, говорит, ты брось, говорит, что ты убиваешься? Он говорит, а что? Он говорит, ну я же был в счетной комиссии, командиром. Он говорит, еще. Он говорит, ну против Ельцина-то проголосовали. Он говорит, мы набросали голосов. Вот это я свидетель был. Так что, говорит, ты, Стас, не убивайся, там нет твоей вины. Так вот, представьте себе, вот, ничтожный Ельцин, который какие-то голоса подбросили, но там все равно что-то делали, какая-то работа была и делали потому, что он кто-то был, да? И вот он назначил Путина, который нет никто и звать никак. А тот назначил Медведева, как вообще блюстителя. Вообще, то есть ничтожество назначило еще большее ничтожество. И теперь вот он там рассуждает, что-то сидит там маленький, по, по простоте и борзости США. Представьте, какие они борзые должны стать. Они же понимают, что они ничтожество. Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете. совете Блин, это прям очень важная новости. Вот этого Мишустина, видите, везде тычут вот с этим межправсоветом аж два раза. Это основная новость, топовая. Что... Ну, потому что ну а что еще скажешь? Ну а что там сделал Мишустин? Ничего. Ну деньг раздал там, просили там, Володинским раздал там, этим раздал, тем раздал. Всем раздал все. Вячеслав, вопрос, не профессионал, на работе это преступник, смотря какая работа, если врачом, да, там, <соценно> мальца, валив свой пиндостан, иуда проамериканский, представьте, вот чего у этого человека, у этой ватницы в голове, представляете, какой там ужас, просто жуткий, блядь. Нет. Я не знаю, вот, э, власть возьмет, вот что с такими делать, это, это просто стерилизовать, что ли, я не знаю даже. Ужасные, конечно, мысли приходят. Вот когда ты видишь, что, блядь, какие люди, это вообще. Это просто броня 7 сантиметров, интеллект, блядь. Вот я говорю, у меня Андрюш был, э, у него 64 IQ был интеллект, а у обезьян Джонис 69, да? Вот он умнее, таких ватников был. Он хоть что-то понимал. 64 IQ. Я не представляю, какой у них интеллект. У обезьяны Джонни, который там по клавишам в компьютере лупил, да, у него был 69. Выше. Мы же тогда ржали. Блядь. Ну, Толян, у него кличка Толян была, у него интеллект ниже Джонни. Блядь. Было очень смешно. А вот этих ниже еще, представляете? МИД назвал санкции против Пригожина паранойей. А почему параной? <смех> Удивительно. Вся эта Пригожинская шобла срет с тем, кто применяет санкции, ну, в частности США, да, кто принимает эти санкции. То есть на выборах тролли работают Пригожинские, там по всяким Ливиям. И с ездит ЧВК, Вагнер тоже Пригожинский, ну еще многих вещей, может быть не знаю, Венесуэли Пригожинские, а санкции в отношении Пригожинских это паранойя, что-то странное, Блин. логиков вот в чем у них непонятно. То есть они должны были, американцы, просто сидеть и в носу ковырять и говорить, да ладно, пожалуйста, давайте на выборах нам встретите еще где-то и так далее. Они же не народ России. Это народ России, говном его кормят, а он жрет и говорит, спасибо, Вова Путин на колени падает, помоги там и прочее, прочее. Пушинян призвал к переговорам в Азербайджане. Что я могу сказать? С Азербайджаном в смысле. Силового решения конфликта не существует и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона абсолютно точно. Я уверен, что если взять сейчас... Алиева, да, хотя я его и не сильно люблю, но он скажет то же самое, потому что он не может сказать, что есть силовое решение, давайте сейчас устроим тут войну, да, рванем эту АЭС, представляете, вот какими надо быть идиотами там, в Министерстве обороны Азербайджана, чтобы сказать, давайте там АЭС сейчас обстреляем, но ну, обстреляешь ты АС. а куда с этой АЭС все полетит? Она взорвется, допустим, реакторы взорвутся, и куда это все полетит? Куда ветер понесет? А если он на Азербайджан это понесет? Вот этот Чернобыль. Поэтому ребят, конечно, говорят абсолютно правильные вещи, вот я имею в виду Пашинян по поводу переговоров. Ну, видите, как-то. Одних слов мало, нам нужны еще действия. Вячеслав, удачи вам в борьбе с путинизмом. Давайте так, удачи нам в борьбе с путинизмом, потому что Немальцев один должен бороться с путинизмом. И это задача всех. Лукашенко обратился к белорусам с призывом, мы независимые государства, получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота, заявил он, значит, и, и, и что? И это что значит? Надо хранить независимость, что, что вывод какой, и, или, или от нее избавиться незамедлительно. Я так понимаю, что Лукашенко и сам еще не решил, потому что договоренность наверняка слить Белоруссию за выборы. За то, что не наезжали на Лукашенко и не отнял у него Путин власть. Но Лукашенко, видно, сильно напугался. И поэтому он, видите, как-то даже высказывается очень странно. Обычно он однозначно высказывается. Мальцев, Гоу, в Пиндостан, в Пентагон, в президенты США, хоть будет необходимый ресурс в своем распоряжении, чтобы разобраться с Путиным и его утырками, почему США не ликвидируют Пригожин, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Почему Соединенные Штаты, которые вроде там обладают колоссальным количеством спецслужб, 17 штук, если быть точным, обладают бюджетом невероятным на эти спецслужбы, да, вместе с пентагонским бюджетом, это полтора триллиона, можете себе представить, полтора триллиона, это ВВП России в самые лучшие времена, это все, что тратится на спецслужбы и на Пентагон. И при этом, да, какого-то этого прибили мгновенно, как его, у само Бен Ладена, да, а Пригожин он не у сама Бен Ладена, он не прячется никуда, да, и никаких вопросов, никто его не вытащит. Не обязательно его прибивать его. Можно как будто притащить и судить. Тем более, что он выезжает за границу. Удивительно. Вячеслав, объясните, пожалуйста, почему Хабаровск смог, а мы все никак не можем. Ну, Хабаровск смог полдела сделать, Хабаровск смог просто выйти, да? Просто выйти, а надо выйти и уже не уходить, и продолжать по нарастающей. Поэтому, поэтому люди не могут другие, да? Если в Хабаровске у вот сейчас начался замес, серьезный замес, конечно, и другие подключились. Так, Германия обвинила Россию в агрессии, российское государство отстаивает свои интересы, какие бы исторические истоки они не имели, очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах пренебрегает правом других стран на самоопределение, ну и так далее. Так, ну, если они, путинцы, пренебрегают правом собственного народа, какие страны, о каких странах идет речь? Вот странные люди, эти министры обороны других стран, какие, блядь, Путин вытирает ноги об собственный народ, уничтожает собственный народ, какие другие страны, о чем речь вообще? Другие страны, он вообще под ноль выжгит, если будет у него такая возможность. Опубликовано видео заблудившейся на саммите Евросоюза Меркель, то есть постоянно рассказывает о том, что Меркель себя плохо чувствует там туда сюда, и вот эти э, ватники очень любят говорят, а вот смотрите, Меркель, то она сколько лет и несменяема, Меркель канцлер, премьер-министр по-другому которого назначает партия. Можете себе представить? Партия назначает. Не народ избирает. Народ избирает партии. Ну, выбирает он эту партию. Что же вы думаете, за эту партию как за Единую Россию, что ли? Подбрасывают, рисуют голоса. Школьные учителя там бегают, все пересчитывают. Конечно, нет. Некоторые удивятся, что там и президент есть. И за то время, пока Путин там шменялся, я не знаю сколько раз. Вон заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине. Вот такие вот дела. Нет данных. Может украли, а может и нет. В Белом доме сообщили, что Трамп останется в Твиттере. О как. Представляете, это вот, несколько лет назад. там лет 15, Ну, не 15, пусть 10. Да, когда Твиттер. Он в 9 году появился в Твиттер. В 8, в 9. Вот. 10 лет назад такой там президент США останется в Твиттере. Республиканцы обещают новый законопроект против российских хакеров. О, как? Посмотрим, что это за законопроект. Я думаю, что лучше бы они против Путина законопроект. Разработали, где было написано прям черным по белому. Вова, Путин. Да, что бы угодно там было написано, да, что угодно. Но обязательно, чтобы имя собственное было, да, чтобы его имя, фамилия, установочные данные. Вячеслав Вячеславович, как народ боится, как вести себя с ОМОНом? Ну, как, для того, чтобы как-то вести себя самоном, нужно, по крайней мере, выйти. С ним один на один в достаточном количестве. А потом уже сами поймете, как себя вести. Знаете, это как секс. Да? Как вот те, кто никогда это не пробовал, да, думают, а как это? А как это? А так само собой получится. Так и здесь. Достаточно собраться с определенными силами. Если эти силы будут, то, знаете, в этой толпе найдется масса людей, которые знают, как поступать с самоном. Знаете, очень много таких людей найдется. Ну, вон, в Чечне нашлись люди, которые знали, как с танковой дивизией поступать, не только с ОМОНом, которая в Грозное рвалась. Помните? Всегда найдутся такие. Просто нужно выйти в достаточном количестве. Есть понятие, э, так сказать, оперативная величина, да, так вот, э, она должна быть какая-то оперативная величина, то есть, та масса, которой можно оперировать с тем, чтобы что-то получилось, а как еще говорить, порожники гонять, ну, там, вот, три человека выйдут перед ОМОНом, ну, ничего не получится. А 30 тысяч выйдут перед Амоном, это уже лучше. А 300 тысяч выйдут перед Амоном, то вы ОМОН не увидите. Он развернется, полетели, скинет это все с себя и убежит. А 3 миллиона, так, так вообще, он даже и не, не прибежит. Не то, что он не убежит, он даже и не прибежит, даже и не выбежит. Так что все зависит от людей. Первый раз страшно, но потом приятно. Это точно. И это очень хорошо сказано. Слава мальчику, который пел песню Владимир Путин-молодец, заявил, что когда Путин опасает коло, он споет о а славу Мальцев молодец. Очень хорошо. Вячеслав, в ближайшее время, возможно, приблизительный сценарий 1617-го. Ну, похоже, события это развивается достаточно похоже. Посмотрим. США скрыли информацию о массовом заражении в стране. Ну, поговорим мы об этом. Расскажет нам Георгий. Я с ним созванивался, он в Техасе. В общем-то рассказывает ужасы Присылает ужасные видео и Фотографии Связанные с коронавирусом Я так понимаю, что если бы там э, Граница была открыта То там вообще была бы вешалка Про какие-то мобильные морги Рассказывает и, ну, Лучше вы его послушайте В воскресенье он будет у нас В эфире вечером И посмотрим видео в общем-то, там все продолжается. Там вторая волна, которая гораздо страшнее первой по этому коронавирусу. 100 лото разыскивает выигравшего более 300 миллионов рублей москвичан. Кто-то выиграл, они не знают. Ну, посмотрите рядом с собой. Что ж тут непонятного? Помните, как недавно там тоже в какое-то лото выиграла да, мы так везде фотки показывали, а потом оказалось, что она одна из руководителей, или родственница руководителя, или кто-то там из, из руководителей этой, этой лотереи. То есть, знаешь, как выигрывали все эти квартиры там и прочее, прочее. Вы слышали, чтобы квартиру, там, машину или еще что-то на этих выборах выиграл хоть один человек, не имеющий отношения к избирательной комиссии. Да? Не в выборах, а на голосовании. Так что все это разводки такие очень херовые. Ишла танковая дивизия, пошла в Грозный без э, активной брони, вообще аля А когда ответка в танке прилетела, все обосрались, советские танки хорошо горят, сбежать из них сложно Да, я много слышал от и, и тех, кто воевал и на той, и на другой стороне И танкистов э, посещал в госпитале, которые горели в этих танках, они мне много страшных вещей рассказали о том, что было и, и то безумие, которое было устроено командованием. Двух сотрудников Московской тишины поймали на взятках на, на 5 миллионов рублей. Представляете, сколько не поймали. Ну это Нормальная э, ситуация там в, э, в следственных изоляторах. Да, то есть... Э, Подогреваются не только заключенные, ну, я имею в виду жаргонное слова, но и те, кто их охраняет, и они подогреваются гораздо лучше. А как собрать это достаточное количество? А вот это вот очень важный вопрос. И относится он больше к агитации, пропаганде, ну и... Многим другим вещам, да, про которые не будем говорить вслух. Агитация и пропаганда – это методы политической борьбы. И надо использовать весь спектр методов политической борьбы, чтобы собрать достаточное количество людей. Потому что так они сами не собираются, понимаете? Так... «Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца». Это что Ужас такой, знаете, что напоминает? Это в городе Есентуки, Ставропольского края, родила девочка посреди рынка, выкинула, э -э, и вот сейчас вынесли ей приговор. Знаете, это очень похоже на парфюмер Зюзкин, да? помните? Там э -э, женщина рожает младенца посреди грязного, вонючего рынка, Хочет его тоже выкинуть. Это обнаружилось. Эту женщину обезглавили. там Или повесили. Я уж не помню, что там с ней сделали. и так далее. А владенец прошел все муки ада, Ну и в конце концов стал убийцей. Вот, вот так. Понимаете? Почему от детей избавляются сейчас? Ну, потому что нет альтернативы. Никакой путинский режим не хочет дать эту альтернативу. Не хочет бейби-боксы сделать. Вполне реально забирать этих детей, какую-то микроденежку установить. Ну, если там какая-то слабоумная пьянчуга родила, что же с этим ребенком делать? Топить его, что ли? Множить вот это зло? Ну... Значит, государство должно в этом участвовать. И, в общем-то, еще Екатерина II решил этот вопрос для России. Потом он был решен. И вдруг при Путине оказалось, что он не решен. С екатеринских времен был решен, а сейчас не решен. Жуть какая-то, блядь. И что повесили, а? Ну Да. да. Так, вот тут драки, про всякие драки пишут, про ужасы. Короче, сплошной ужас. На российском судью завели дело из-за прудов с рыбой. Председатель Следственного комитета России Сам Бастрыкин возбудил уголовное дел Против судей Тимуряковского районного суда Краснодарского края Подозреваемого в вынесении незаконного решения О праве собственности на пруды С рыбой за взятку Ну понятно там в Краснодарском крае Есть хоть один судья Который работает не за взятку И не по команде сверху То есть там уф, то есть, Не бывает других то Поэтому очень странно, что они вдруг в отношении этого судьи начали какое-то уголовное преследование. Просто, значит, крыша... Там, он под одной крышей работал, другая крыша оказалась сильнее. В Шереметьево прокомментировали сообщение о бунте строителей. Вот представитель воздушной Гавани подчеркнул, что инцидент является исключительно внутренним делом компании энергострой, то есть бунтует да, это внутреннее дело компании. А в Хабар сбунтует это внутреннее дело региона, да, и так далее. Ну, давайте устроим внутреннее дело России. Взбунтуем всю Россию. В Челябинске сгорел производственный цех, ну, очень большое количество пожаров на производстве Производства не осталось, а пожаров огромное количество, странно вообще Уже на завтра, не завтра, а сегодня будет жарко, ну это в Хабаровске, ну надеюсь Надеюсь, мы ждем, держим кулаки и даже боимся что-то говорить, там, чтобы не спугнуть. Очень хочется, чтобы в Хабаровске все началось. Очень хочется, чтобы начался всероссийский бунт. Большой, беспощадный абсолютно, да, который вынесет в конце концов Путина с его шоблами, чтобы все это переросло в революцию, в нормальную, в человеческую. Ну и так далее. А дальше уже мы не упустим. Я обещаю. Да, будет много проблем. Но гораздо меньше будет, чем было бы с Путиным до конца, если идти. Потому что если идти с Путиным до конца, Россия просто погибнет. России не будет. Поэтому нужно сейчас принять вот это вот горькое лекарство. Страшное лекарство. Да? Но, возможно, оно спасет Россию. А возможно и нет. Болезнь на, запущена настолько, что возможно уже ничто не спасет Россию. Я допускаю это. Потому что вполне допускаю, что точка невозврата пройдена. Но делать нечего. Знаете, когда я учился пилотировать самолет. И несколько раз была такая не очень хорошая ситуация при пилотировании. Я спрашиваю человека, который... Меня учил, был инструктором, я говорю, слушай, а если мы сейчас с тобой не выйдем из штопора, что будем, кстати, потом этот самолет не вышел из штопора, но не со мной, без меня, он говорит, прыгать, я говорю, как прыгать, а высота-то будет уже маленькая, мы если там поймем, когда все уже закончится, высота будет там метров двести максимум, парашют не раскроется, он говорит, все равно прыгать, я говорю, почему? Ну, у тебя есть другой вариант. У тебя нет другого варианта. Потому что, если так, ты расшибешься процентов Так оно, собственно, и вышло. С двумя людьми, которые упали потом в седьмом да, году в Саратове. Я бы их и знал. Вот. Поэтому прыгать в любом случае. Так и здесь. вот, э, Понимаете, в любом случае мы должны это делать. Мы должны в любом случае делать революцию. Потому что любой другой вариант хуже, гораздо хуже. Там есть еще шанс, может быть, там чудо поможет, и, грубо говоря, купол раскол... раскроется. Но если блядь, ты не выпрыгнешь, то тебя разнесет. Водитель напал на пенсионера в Белгороде, потому что назвал его козлом. Хорошо, хоть так. Сразу вот мы тут с одним товарищем вспоминали, смотрели. Когда ты еще в России, ну в Саратове, дорожный патруль, там один другого убил. И ему говорят, а что ты его убил? А там убил, потом вытащил, в какой-то канализационный люк совать начал. И он спрашивает, а что ты его убил? Он говорит, да он там что-то как-то назвал что-ли это. Он говорит, ну а ты зачем швейную машинку, когда его уже туда в канализацию или кинул, потом принес из дома швейную машинку, вот эту тяжеленную Зингер и кинул на него. Он говорит, разливать надо поровну. Вот, понимаете, то есть, здесь хорошо козлом назвал, а представьте, если налил не поровну, так вообще там чума. Попрошайка напал с ножом на пассажира московской электрички. Жуть. что Помните, какая-то песня была, Хильд все пел, да? Как всегда, мы до ночи стояли с тобой. Помните, там Слава, как это? Может, даже сейчас экспром такой, да? По поводу Попрошайка. Опять на меня напала пьяная тварь в электричке. И я пошпал, опять пошпал, иду домой по привычке. Ну, смешно ли, грустно, ну, что, с Россией, в общем. Э -э, куда бы ты ни пошел, да, там... Да что угодно может быть, и с ножом какая-то пьяная тварь на тебя нападет, и таксист может убить, изнасиловать, и могут убить, и изнасиловать самого таксиста, и поджечь, и взорвать, и все, еще хотите. Еще все это сейчас будет приправлено путинской реакцией на протесты. Сейчас Путин начнет свои террористические акты, как обычно. Начнет хватать безвинных людей, подкидывать там наркотики, пистолеты. Но ну, мы это уже проходили бомбы, блядь. Что хочешь. Вячеслав, Запад нам поможет? Не, не поможет. Никакой Запад не поможет. Запад помогает только себе. Нахер мы ему не нужны. Запад воспринимает Россию как дикую страну. Дикая страна. Есть у них какой-то там Чингисхан. И хер с ним, лишь бы они только на Запад не лезли. А тем более, западные политики очень любят деньги. А Вова возит деньги чемоданами. Вова очень удобен для них. Кроме всего прочего, на западных политиков у Вова наверняка полно компроматов. Потому что он может покупать этот компромат. Кроме всего прочего, спецслужбы. Западные сотрудничают со спецслужбами России. Так что все в порядке. У Вова все хорошо. И никакой Запад не будет помогать. А вот у нас все херово. И поэтому нам нужно объединяться и выносить вову. Нафиг. Да? А потом у нас с Западом будет все хорошо, потому что мы будем возглавлять государство. И у нас будет с Западом все прекрасно. Вячеслав, вам не стыдно провоцировать неповиновение? Неповиновение чему? Неповиновение грабителям, преступникам. Я по профессии свой юрист и криминолог, и я не могу спокойно смотреть, когда преступники, злодеи создали огромное преступное сообщество и истязают людей, грабят их, убивают, насилуют, делают все, что угодно. И я могу сказать людям не сопротивляйтесь. Я могу сказать людям это несите своих дедушек, блядь, таракану, тараканище. Нихера я такое не скажу. Вячеслав, может ли теоретически Дальний Восток перестать подчиняться Путину и тамошние силовики перейдут на сторону народа? Понимаете, вы вспомните Беловежское соглашение, о каком теоретизировании идет речь. В Беловежском пуще собрались три ушлепка да, и сказали, так, ну, как-то это, Советский Союз мы разделяем там, на, на, на, на какие-то территории. да, И разделили его на какие территории. Как, теоретически. Теоретически это было возможно? Нет, это невозможно было. А практически возможно, да. Потому что политика это искусство возможного. Веллер высказал вчера мысль, что при народовластие невозможно эффективное управление. Нельзя решать все вопросы голосования. Нужны управленцы, на которых все держат. Что можете ответить на это? Безусловно, абсолютно прав, А Кто говорит, что при народовластие не будет управленцев? Мы только говорим, что при народовласти народ надзирает за управленцами. Да, что этот управленец управляет, нет вопроса. Но у него видеокамера, у него микрофон, и у, него, и у нас возможность его забанить. То есть мы видим, что он управлял, мы пум-пум-пум-пум, и все, и в бан. И у него выходит вот такая табличка, иди нахер управленец, он собирает манатки и сваливает. Понимаете, кто же говорит, что народ-то будет управлять. Что ж, народовластие – это управление народом? Народ будет осуществлять исполнительную власть? Нет, народ не будет осуществлять исполнительную власть. Исполнители есть определенные менеджеры, там, я не знаю, как угодно вы их назовите. И избираться они будут на один срок, эти руководители. В этом как раз суть народовластия. На один срок избрали, поработал, ушел, получил там пенсию, я не знаю, похвалу, грамоту, медаль там и прочее, прочее. Абсолютно прав Елли. Просто люди не понимают суть народовластия. Люди думают, что народ будет там голосовать по каждому вопросу. А зачем народ это нужно? Народ нужно по принципиальным вопросам голосовать. А в какую трубу будет и из какой трубы вода литься, это совершенно их не интересует. Но это мы должны видеть каждый день. Мы должны видеть... А Какие проекты, какие планы, все черновики и вся работа у них должна проводиться в интернете, в облаке, мы должны свободно это находить. Вся их работа должна под видеокамерами быть, вся их работа должна быть под микрофонами. И на любой вопрос они должны отвечать правду, ибо будет закон о правде, и если он соврал, он сразу улетает. Все. И никто, я не думаю, что будет сильно за свое место держаться, потому что избирается только на один срок. Нельзя, как Путин, восесть на всю жизнь будет. Нельзя будет этого сделать. Один срок. А поэтому за этот срок человек должен отработать так хорошо, чтобы потом у него в жизни все было приятно. Да? Охранник не убивал мальчика. А кто его убил в таком случае? Слава, в основном законе будет статья о насильном свершении антинародного правительства народом. Какого правительства, которое избирается, а зачем его насильно свергать, когда можно значит, просто кнопкой его отправить в отставку? Одним нажатием кнопки, кроме всего прочего, оно избирается на один срок. Да? Поэтому, конечно, право нации на революцию мы безусловно опишем. И как формально оно будет существовать, ну, я надеюсь, она никогда не будет применяться, ибо, значит, система не работает. И если нации нужно будет восстать, значит, система, которую мы построили, не работает. А мы построим систему, которую, против которой не надо будет восставать. Зачем? Какой смысл она будет? Она будет работать. Вы можете просто проголосовать, убедить других людей и сделать так, как вам нужно. Народовласть – это полный контроль за процессом работы руководства. Не только контроль, но и надзор. Вот люди немножко не понимают разницу между контролем и надзором. Да? Сейчас надзирает прокуратура, выполняет все надзорные функции. Да? Такой, как надзиратель в тюрьме. А на самом деле при народовласти должен быть единственный орган, имеющий право надзирать. Это народ. Все. Надзор, народный надзор должен Не народный контроль. Народный контроль это херня, а надзор. То есть способность посмотреть везде, бля. Под хвост заглянуть. Вот что значит надзор, понимаете? Чем он отличается от контроля? Контроль это, это контроль действий, то есть действия какие-то производятся. А надзор ты можешь заглянуть куда угодно, понимаете? Происходят там какие-то действия. Или ничего там не происходит. Ты можешь. Все эти вопросы За всеми этими вопросами надзирать Как в тюрьме После победы над режимом Путина Что будем делать с золотом Как помните Сказал Саид э, Сухов, помните? Он говорит, встретишь Джаудета Не трогай, он мой Золотов мой я его вызвал на дуэли, и все. У него нет ни одного шанса избежать этого. Ни одного. Если я буду жив, и он будет мертв. Это однозначно. На дуэль я его вызвал. Все, никаких вопросов. Будет сражаться, драться на пистолетах. Безусловно. Он ну, там какой-то в девятом управлении стреляет с двух рук. Вот Будем блядь, стреляться с двух рук, как они любят в девятом управлении. Не знаю, умеет ли он стрелять с двух рук. Я это делал очень хорошо. Поэтому посмотрим, блядь, как у него это получится. И этот меня очень сильно блядь, оскорбил. Я его... Блядь... В землю выру из-под земли его найду про, про золотого охранник не убивал мальчика ну чтож я значит что-то не сообразил не так сказал вполне допускаю что иногда у меня бывает что-то не то славясь тебя будут против золота. Не, не драться я буду сам ни в коем случае вы меня лишить хотите такого удовольствия. Дядя да. Слав, не заливай. С двух рук стрелять. -то. А че? В чем проблема стрелять с двух рук? Если ты учишься стрелять по 4 часа каждый день. И у тебя бесконечное количество патронов. А именно у меня так всегда и было в 90-е годы. Ты что, думаешь, это очень сложно, что ли, научиться? Абсолютно нет. Так что, сегодня у нас... Что-то еще хотел ответить, кто-то мне писал. Слово, зачем тебе рисковать, подумай о жене и детях. Ну, вы понимаете, это особенность нашего человека русского, да? Зачем Александру Сергеевичу было рисковать? У него еще не было детей и женщин. Он мог обойтись без этого? Конечно, не мог. Конечно, не мог. Но это особенность у некоторых людей, особенность характера. Это... Кстати, недавно я вдруг обнаружил, что люди эту тему абсолютно не знают. Один очень умный человек, очень начитанный, вдруг обна... я обнаружил, что он не знает. О дуэлях Пушкина я очень удивился, что он знает только об одной дуэли с Дантесом, потому что мне кажется, это очень такая красивая, э невероятно красивая тема дуэли Пушкина, можно было бы написать громадное произведение на эту тему. Да, там о том, как Александр Сергеевич, первый человек, которого вызвал на дуэль, это своего дядю родного вызвал. И вообще, 30 вызовов, если мне не изменяет память, делал в своей жизни, пять раз стрелялся. Мало кто знает об этом, да? Помните, в у Пушкина выстрел, произведение, где Сильвио стреляется с... Не помню как его Офицером, а тот ест черешню ну, На самом деле Это Александр Сергеевич ел черешню Когда стрелялся с зубов И многих он вызывал на дуэль И совершенно жутких бритеров Вызывал на дуэль Таких, И имя, которых было страшно произносить да там, Толстой, например, американец это же человек, который одиннадцать человек на дуэли убил, про которого сейчас фильм сняли. Ну, фильм, конечно, ну, фильм просто боевик, не имеет отношения к истории, да, но ну, сделали фильм, дуэлянт называется. Да. То есть, Толстой был очень серьезным баритером. Одиннадцать я говорю, человек убил, или, или Каверин. Тоже очень известный Боритер, тоже друг Пушкина А Толстой, кстати, просватал Гончарову, Наталью Потому что Пушкин понимал Ну, по определенным обстоятельствам Он там Многие другие вещи Давали повод Маменьке Наталье Гончаровой сказать ему нет Но когда попросил Толстой То сказать нет был гораздо труднее Потому что он Описан, да, везде, как человек с черной душой, да. И, кстати, друг Пушкин. Да, с кем он Пушкин еще стрелялся, с Кондратьем Рилеевым стрелялся. Представляете? С Кюхельбекером с своим лучшим другом стрелялся. И там говорят, то ли Пушкин не стал стрелять, Кюхельбекер выстрелил, а очень часто, кстати, Пушкин не стрелял, а стреляли в него, а то ли зарядили они смородины и стрелялись там. Да. Поэтому эта тема требует исследования колоссального. Я себя никак не с Пушкиным не равняю, безусловно. Да. Но в людях, в определенной категории людей это есть. Что без этого ну, нет удовлетворения. Вот нет, не будет удовлетворения, понимаете? Пока я с этим другом не постреляюсь. Так что, а вы, вот кто-то сомневался в моих способностях относительно стрельбы. Ну, ради бога, это же еще лучше для золота. Если вдруг я все вру и не умею стрелять, золото вот еще лучше. Он же тогда уцелеет. Какие-то ужасные вещи, спрашивают, кто, по моему мнению, может победить, заменить Путина. Вася! Лада! Лада! Кс -кс -кс -кс -кс. Вот кто первый придет, тот и может заменить. Если Бася придет, значит Бася кот может заменить. Если Лада придет, значит кошка Лада может заменить. Путин может заменить любой и не обязательно человеку. Вот там вот комар у меня где-то летает, я думал его убивать, а вообще он может заменить совершенно спокойно Путина, если долго жить будет, да. А может быть еще лучше, что живет мало, сдохнет и все, следующий будет. Да, вот стрелял с Кюхельбекером из-за эпиграммы, словами, так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерный и Тосна, совершенно верно. Товарищ кто будет вашим секундантом на дуэли? Даже не знаю, не думал об этом. Доллар на Басю пишут. Хорошо сказано. Золотом застал что Это ему не поможет абсолютно. Вообще ни одного шанса. Так. Басев, президенты. Выпит кровь, он меньше Путина. Имеется в виду комар. Это точно. Очень хорошо сказано. Спасибо, что смотрите. Сейчас я попробую прочитать донаты. Надежда. Спасибо, Надежда. Константин, ну, смотри, он Бася орет. Что-то его заперли. Что ли, Наверное, президенты хочет не может прорваться. Бас, иди сюда! Иди сюда, президентом будешь! Ты что? Коронавщик магнитки. Среди россиян упорно гуляет гипотеза о том, что в паспортах РФ написано написание имени и фамилии постоянно, полностью заглавными буквами связано с тем, что и держит за рабов и плебс. Какова ваша версия? Не знаю их в любом случае. без а, и, Если пишут так, не пишут никак. Все равно их держат за рабов и плеб, плебс. Потому что ну, важно не как пишут, а как поступают. Вы же понимаете. Сергей Бережной. Спасибо. Анархи Сул. А, без вопросов просто привет из Воронежа. Спасибо. Слава глава республики Башкортостан ради Хабиров принимал участие при аннексии Крыма. Иметь награды за это от Путина. Давить на таких гнит За то, что он просто глава глава Башкирии, назначенный фактически Путиным. Уже за это. Нужно в трибунал тащить. Только заодно это. А еще посмотреть, какие дела он во славу Путина творил. Вообще ужаснешься. Леонид, спасибо. Злом онлайн в России, будущего должна быть обязательно срочная э, служба в трубопроводных и канализационных войсках для отпрысков люстрационных э, э, с дедушки э, с дедовщиной и огромный, э, огромным, вечно чистым плацем. Спасибо вам за труд. Да, канализационные войска, это, это очень интересно для отпрысков, потому что ну, коммуналка в ужасном состоянии, Путин и довели, Путинские довели, кто-то должен это восстанавливать Поэтому может быть и реально Не всех на Индигирку и Колыму Может быть на ударные стройки Как военнопленных Помните После Второй мировой войны там Строили дома военнопленные Какие-то там Канализации прокладывали Вот вполне реально Макс, спасибо за многолетний труд Это вчера уже Спасибо Макс Хорошее выражение, многолетний труд, и вот Макс написал, я вчера прочитал, и мне многие написали в Телеграм про многолетний труд, я как-то прямо очень сильно удивился, думаю, здорово, о как я ветеран труда. Вася, что ты там орешь, не хочет, никто не хочет, видите, даже кошки не хотят в президенты. Не хотят президента. Зову и говорю, пойдемте, президента они не хотят. Что Это очень мерзкая работа. Поэтому надо, наверное, уже эту должность исключать, чтобы не было никаких президентов в России. Нахер они нам нужны? Крановщик магнитки на на акварель Варваре. Жду картину маслом баклан. Вступает в бой с Басей на краю обрыва Да, тут у нас, кстати, вот как-то прям в точку да, Тут Баси несколько раз уже воевал на краю обрыва То с какими-то сороками, то с какими-то воронами, то с чайками Это прям, я все боюсь, что его схватят и он упадет Ленар Салимов Пытался задать вопрос Евгению про Шумахера. компании Нейролинк Лона Маска будет помогать людям с черепно-мозговыми травмами. Может быть и у Шумахера есть шанс? Ну, вполне допускаю. Сейчас при помощи каких-то этих, как их? Ну, электроды там какие-то вживляют в мозг, что-то вводят. Очень много таких, таких сейчас новшеств. Поэтому вполне я допускаю. Надо спросить, Женя появится. Олег Мико. Спасибо. Спасибо большое. Тотальный бойкот. В 1993 Ельцин расстрелял народ, и его никто не смел. Если Дальний Восток отколется, то Путин даст отмашку китайцам. В телеграме какой-то придурок предлагает люстрировать всех без исключения членов УИК. А, ж, всех без исключения это нельзя люстрировать, потому что многие члены УИК были как раз против Путина, и только благодаря им мы получаем информацию достоверную. Так, и ну, Путин даст, не даст там отмашку китайцам, я не знаю, но в любом случае, если не будет России выставать, то Россия станет Китаем. Поэтому России желательно бы восстать против Путина. Максимус Пуверловка на страховку, слава твоему мнению, о кольской глубокой э, сверхкважины ходят слухи о каких-то голосах, а тут для чего ее бурили. Ну, тогда нужно было показать э, в Советском Союзе, что у нас есть самые глубинные бурения, хотя такого на самом деле не было, это полная херня. То есть там условия позволяли сделать глубокую дырку. Я очень хорошо это знаю, почему? Потому что э, компания «Эльфкитен» который сейчас называется Total, приезжал в свое время в Саратов. Почему они в Саратов приезжали? Потому что нефть в Саратове залегает очень глубоко. И кроме компании ⁇ Эльфкитен ⁇ забурить туда не мог никто в России. Да? То есть в России не было таких технологий наклонного и глубокого бурения. И поэтому я уверен, что это такой единичный вариант именно для рекорда Показать, что в Советском Союзе как умеют глубоко бурить А все, что там было, я, меня там не было, я не знаю, много разных слухов рассказывают Когда дошли до нижней отметки, что там какие-то опустили туда датчики какие-то там зафиксировали страшные голоса и так далее. И даже ходили слухи, что оттуда выскочило что-то непотребное, да, как у Высоцкого, может быть, зеленый змея, а может, крокодил. Ну, что там был, я не знаю. Знаю, что сейчас скважина запечатана, прям реально запечатана, хорошо, чтобы оттуда уж точно ничего не выскочило. Соратник Виталик на страховку. Спасибо. М. Янов. Здравствуйте, Вячеслав. С приобретением небольшой вклад. С уважением, Сарай. Спасибо. Огромное спасибо. Евгений. А это уже вчера. Это уже вчера. Да ладно, Мальцев, ты не в России. Не надо так говорить. А то скоро ФСБ доберется Скорее бы уже добрались. Очень очень хочу, чтобы они мне добрались, у меня есть чем их встретить, прямо вот жду, не дождусь, потому что они, как всегда, полные мудаки, пришлют каких-нибудь Петровых с Васькиным, которые ни хера ничего не умеют делать, и посмотрим тогда. Потому что я уже засиделся, особенно много там всяких придурков таких, вот как вы, которые говорят, что Мальцев сидит языком чешет и ничего не делает. А что я могу сделать? Я в розыске за терроризм. Вот может они кого-то мне пришлют, я сделаю, и тогда все увидят. Мальцев сделал, молодец, да. Пару Васечкиных с Петровыми, блядь. Положу, будет очень хорошо. Да чушь не милить, Кольская сверхглубоко, ищите фильм тоже на ютубе, нет там ада. это с американского фильма «Звуки СССР» действительно пробурили историю то вполне я ничего, никаких глупостей не говорю, я говорю, что рассказываю. а что там было, меня там не было. Так, спасибо большое, что смотрите в... Насчет эфира, эфира завтра я не знаю, а вот в воскресенье будет эфир. Я пригласил Георгия, он расскажет о коронавирусе в США, в Техасе, да, то есть там новая волна страшная, мы поговорим о каких-то других еще вещах, еще будут люди сегодня, если вы помните, 6 лет, как случилась трагедия, как путинцы сбили малазийский Боинг. Сейчас уже нет ни у кого сомнений, что это преступление совершили путинские злодеи. А у меня не было никаких сомнений еще тогда, если вы помните. И я рекомендую посмотреть всем эфир на подготовке от 17 июля 2014 года. В этом эфире я рассказываю, в общем-то, о событиях, которые тогда вот только несколько часов случились, но они не были для меня новостью, потому что все эти события я еще предсказал заранее. Еще 2 числа в эфире я рассказывал о том, что Буком будет 2 июля 2014 э, -го года, о том, что Буком будет сбит э, пассажирский самолет и так далее. И, я беру это видео от 2 числа. Оно тоже есть. Его никто не удалил. Нас подготовки от 2 июля. Можно посмотреть. И переношу э, 17 -го. То есть 17 я показываю это видео тоже. Поэтому можно м -м, посмотреть 17-го числа. Если кого-то эту тему интересует. То есть так это была тогда горячая тема. Да. Спасибо большое. В Википедии вас позиционируют как революционера, Якобы вы каждый день выходите в прямой эфир и призываете к революции прокомментировать, а что тут комментировать? Я не выхожу в прямой эфир. Или я не призываю к революции? Что тут это правда? Вики Википедию я не сильно люблю. Там много Любит наврать, да, в этой Википедии. По крайней мере, про себя я там такие враки читал, что очень сильно удивлялся. Вот. Ну, это, это правда. Спасибо. Да здравствует революция. Надеюсь, что выйду в эфир завтра, если вы Будут серьезные события какие-то. Ну, там Иван будет а, комментировать, да. Но если все там будет очень хорошо, тогда я присоединюсь, безусловно. Да здравствует революция, до свидания.